всем привет сегодня будем готовить не только вкусный но и красивый салат первый снег такой слоеный салатик делается очень быстро из минимального набора продуктов получается очень нежным на вкус и на вид способен украсить любой праздничный стол необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео отварной окорочек освобождаем от кожи и отделяем мясо от костей Затем нарезаем курицу мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Вареные яйца разделяем на желтки и белки. Желтки хорошо разминаем вилкой. А белки трем на мелкой терке. Жареные грецкие орехи высыпаем в пакет и измельчаем скалкой. Майонез также помещаем в пакет. И срезаем уголок. Смазываем плоскую тарелку майонеза. Выкладываем туда порезанный окорочок. Разравниваем. Наносим сеточку майонеза. Посыпаем измельченными орешками. Сверху распределяем яичные желтки. Снова наносим майонез. Выкладываем сыр. Опять майонез. и посыпаем все большей частью тертого белка теперь в произвольном порядке раскладываем виноград и засыпаем его снегом из оставшихся яичных белков как сверху, так и по бокам вот и все очень нежный и красивый салат на праздник первый снег готов приятного аппетита и пусть вам будет вкусно